Ставили, сука, эти бетонные залупы. Не припаркуешься, не на крещайте кинетя, а парковочных мест нету. А парковщик, который ему нельзя работать, и он за кофейский, блядь. Помогает людям парковаться, я считаю, что он ни при чем. Я считаю, что надо взять, блядь, этих ебаных джидамасонов, которые пидоры ходят в эту ебаную, блядь. Как это ебаная, нахуй, синагога, блять. Ебаный Порошенко, пидорас. Я его маму, рот ебал, нахуй она его родила, блядь. Лучше папа кончил на простынку, нахуй. И она там за там. Кличко этот, пидор, ебаный, пробитой головой, Воплист ебаный, весь город перекрыли, нахуй. Все, чтоб припарковать машину негде, нахуй, поставили, на крещатике хуй поставили, блядь, чтоб, люди ходят, блядь, а эти машины парковать. Поэтому я считаю, что надо пойти, блядь, и сказать, блядь, Кличко и Порошенко просто, что я от лица всего народа Украины ебал их маму в рот, блядь, чтоб они, сука, выдохли и засохли на простынках. Абонент временно недоступен. маму нахуя на родила. Пидорас, я маму нахуя на родила. Он эти деньги понесет кличку, и это сука Пидор и сука со своим братом в жопу долго, блять, понял? И они эти деньги положат себе в карман. Типа якобы блядь, это будет бюджет города Киева. А на самом деле они все пидоры во Африке положат эти деньги в карман. А так человек положит себе там потратить на свою семью и на все то... ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ ба, ⁇ Пожалуйста, Клечко, пидораха. Задел... Я... пожалуйста, я. Я. пожалуйста. Лечко, пидорар, пидор! пидорар!